Здравствуйте! Сегодня мы продолжим решать задачи из вот этого сборника заданий по теоретической механике Яблонского и соавторов вот это издание. Напомню, они почти все идентичны, начиная где-то с 70-х годов прошлого столетия. Сегодня мы приступим к решению задачи номер 5 из раздела сферическое движение твердого тела вот задание номер 5 отделение кинематических характеристик движения твердого тела ну, в сферическом движении понятно, и его точек по уравнениям Эйлера прежде чем приступить к заданию, прежде чем тому разобраться что нам дано, что нам требуется найти и как это сделать давайте мы вспомним несколько фундаментальных понятий, связанных со сферическим движением. И вообще, почему мы такое внимание уделяем отдельно сферическому движению. Итак, давайте мы сейчас возьмем, разделим пополам наше Поле для записи. Здесь вспомним некоторые сведения из кинематики. В частности, вот наша система отчетов, в которой мы рассматриваем движение тела. Вот наше тело. Вот оно совершает какое-то произвольное движение. И как мы знаем, мы что делаем, чтобы изучать это движение мы выбираем какую-то точку в теле, которую называем полюсом движения, точка P. И представляем движение тела, сложное движение тела, мы разбиваем на два движения. Мы рассматриваем движение тела вместе с полюсом, как поступательное. То есть мы считаем, что вместе с полюсом вот это тело двигается поступательно. А потом мы совершаем, что вращение вокруг полюса, когда мы перешли из начального положения в конечное поступательно, то мы совершаем вращение вокруг этой точки P. Вот именно из-за того, что любое движение, то есть любое движение мы представляем как сумму двух движений поступательного. Плюс вращательное. Это движение нам так важно. Его законы нам важны. Напомним, что из определений скорости ускорения мы знаем, что вот радиус вектор полюса. Мы знаем, что скорость, базовое определение скорости это что такое? Это производная радиус вектора по времени а ускорение, соответственно, производная скорости по времени, ну или вторая производная радиус вектора. Напомню, что точкой мы обозначаем знак дифференцирования по времени. То есть вот это мы записали следующее, что производная dr по dt. В механике, напомню, принято производную по времени обозначать чаще всего не штрихом а точкой. Итак, вот это формулы базовые, они являются определениями скорости и ускорения. Но что делать, когда мы рассматриваем вращение точки? Вращательное движение точки. В этом случае гораздо удобнее вот этой тройки, какой тройки векторов: r, v и a. Гораздо удобнее рассматривать следующую тройку векторов. Это угол поворота φ, угловая скорость ω и угловое ускорение ε. Связь между этими парами величин, в общем-то, известна. Она вытекает из определения угла, Радианные меры угла. Напомню, мы вводили радиан в школе. Давайте вспомним, что такое угол φ в радианах. Это радиус, а это длина дуги, соответственно. Угол φ у нас является фактически, когда он выражен в радианах, он у нас является чем? Коэффициентом пропорциональности между чем? Между длиной дуги и радиусом окружности, По которой эта дуга проходится. То есть, фактически, между э, линейной величиной, потому что пройденный путь связан с изменением вектора. Строго говоря, здесь и так и стоило бы написать дельта r и φ. И э, угловой величиной углом поворота. То есть между S и Фи. Какие же это связи? Что нам здесь понадобится вспомнить? Ну, во-первых, при вращении, вот мы изобразим, значит, что? Вот эта скорость точки, скорость точки V. Всегда. Что у нас будет? Вектор скорости будет равен векторному произведению вот этих двух векторов. Какого? Радиус вектора точки и угловой скорости точки. Точно так же вектор ускорения, вот он равен производной от вектора скорости, то есть V, производная по времени, или у нас что это будет? Омега умножить на R, производную берем, Производная двух функций, напоминаю, что это у нас такое? Производное произведение двух функций это что такое? Производная первой функции умножить на вторую, плюс первая функция умножить на производную вторую. То есть в нашем случае это будет что? Производная угловой скорости умножить на вторую функцию на радиус вектор, плюс что? первая функция, то есть угловая скорость умножить на производную от радиус-вектора. Но я напомню определение, кстати, говоря, связывающее вот эту тройку. Значит, омега это у нас что, производная от угла поворота, и угловое ускорение это производная от угловой скорости, соответственно, вторая производная от угла поворота. Что мы здесь видим? Производная от угловой скорости – это угловое ускорение, то есть ε умножить на r, плюс ω умножить, а производная от радиус вектора – это скорость точки по определению. Итак, мы видим, что у нас скорость Всегда выражается через вот такое векторное произведение. А ускорение у нас выражается через вот эти два векторных произведения. То есть через два вектора. Первый из них носит название вращательное ускорение. А вращательное плюс. Второй носит название осистремительное ускорение. Итак, напомню некоторые правила сразу из... Вектор на алгебры, вспомним, что такое А равняется b умножить на c. как речь идет о векторах. В этом случае у нас значит, что модуль А равен модуль первого на модуль второго умножить на синус угла между ними. А, если представлять а, ау и аз таким образом то мы можем определить эти компоненты по достаточно простому правилу мы должны вычислить определитель вот такого вида в первой строке у нас будут все порты системы координат которые мы рассматриваем Движение нашей точки, напомню, вот здесь я написал, правда, только две оси, то есть x, y. Вот, ну, допустим, это у нас третья ось z. Значит, орт оси absciss, это единичный вектор i, орт оси ординат – это единичный вектор j, и ось оси аппликат – это единичный вектор k. Вот такая треугольная шапочка. Она показывает, что этот вектор единичный для данного направления. Итак, чтобы определить эти проекции вектора А на оси выбранной системы координат, нам достаточно здесь значит, написать в первой строке вот эти орты этого определителя. Во второй строке написать координаты первого вектора множителя B. И в третьей строке написать координаты второго вектора множителя. Отсюда мы получим, что, например, для АХ, если мы будем вычислять, вот, зачеркиваем, значит, первый столбец, первую строку, получаем, что у нас БЮ ЦЗ минус, что Б БЗЦ для второй строки ну, со знаком минус bx, c, минус bz, Cx. и для третьей строки вычеркиваем вот так вот первую строку, третий столбец для третьего элемента, то есть az а, мы получим, что bx, c, z bx, c, y извиняюсь, bx, c, y, минус BYC. c, y, минус bx, c Z. то есть в нашем случае, например, для вот этого векторного произведения итак вектор скорости выражаемый через проекции угловой скорости и радиус вектора что это будет? значит так x у нас будет следующее ну, давайте сразу я определительно пишу этот заново, чтобы мы не запутались. И ЖК орты. Первый вектор омега, его проекция омега-Х, омега-Y, омега-Z. И третий, в третьей строке второй вектор множитель R, но его проекции X, Y, Z обозначают механики по традиции. Откуда следует? Значит, VX будет равняться, вычеркиваю, Первую строку, первый столбец остается омега y минус омега z. Омега y, z минус омега z, y. Для второго компонента, в y, что мы имеем? Зачеркиваем это и это. Остается вот этот и этот элемент. Что у нас будет? Омега x, z минус омега z, Y, но поскольку место это у нас нечетное, здесь мы еще ставим знак минус. Ну и наконец vz равняется, вычеркиваем опять первую строку, третий столбец, вот у нас остаются эти элементы, ωxy минус ωyx. Итак, вот у нас, как выражаются проекции вектора скорости, через проекции угловой скорости и радиус вектора. То же самое мы можем сделать вот здесь. То есть, например, выразить проекции скорости через проекции углового ускорения, радиус вектора и угловой скорости. Ну, раз уж мы начали это делать подробно, давайте это выпишем здесь тоже. Итак, Вектор ускорения А равен сумме двух векторов. Вот первый вектор, вот второй вектор. Для первого вектора, для первого слагаемого мы бы получили такие проекции И, К, эпсилон Х, эпсилон У, эпсилон Z. Здесь x, y, z вычисляем определитель, получаем следующее. Значит, для первого слагаемого мы бы получили, значит, и умножить первый элемент взяли. Вот его алгебраическое дополнение epsilon y z минус epsilon z y минус это место нечетное g, Вычеркиваем этот, эту строку и этот столбец. Остаются вот эти элементы. Epsilon X Z. Z минус Epsilon Z X. Плюс третий элемент K. Вычеркиваем эту строку этот столбец. Остаются вот эти элементы. Значит Epsilon X Y минус Epsilon Y X. И для второго элемента, чтобы у нас получилось, у нас бы получилось и ж к мега х мега y мега z vx vy vz точно так же вычисляем, чтобы мы имели и для первого элемента первой строки мы вычеркиваем первую строку, первый столбец, остаются вот эти элементы. Значит, будет вот это произведение омега в vz минус вот это омега-z vz второй элемент, он на нечетном месте, поэтому берется со знаком минус, вычеркиваем, остаются вот эти элементы омега-x vz минус омега-z vz Плюс, ну как вы видите, просто меняются индексы. yz, zy, xz, zx. И наконец, третий элемент. Учеркиваем эти строки и столбец. Вот остающиеся элементы. в Y минус ωy, vx. Таким образом бы у нас получилось, что ax чему бы равнялся? Проекция АХ, выраженная через вот эти проекции, равнялась бы следующей полиному. Эпсилон yz минус Эпсилон y плюс Омега z минус Омега ЗВУ. И так далее. Аналогично, значит, что АУ надо было бы сложить вот эти. Два многочлена и А, надо было бы сложить вот эти два многочлена, которые я соответственно, по одной и по двум линиям.